А, еще ко мне эти бегут ви вибийские, чтобы захватить город по-быстрому. Потому что, типа, их эти испанцы, они хотят взять и захватить город испанцев. Ну это вы зря. Это задумали. А мой город не ваш вовсе. Опоздали. Опоздали, ребятки. Опоздали на ход Он прокачался, кстати. А он часто убийцы, что ли? Ну да, он часто убит. Красавчик. Помог. пришла к Вену. Эти чертовы испанцы сели, разрушили все здания, Такие кончики. Да. А, слушай, а может мы сможем поднасрать диверсия войска из против припасов. Диверсия удалась. Ну хоть что-то у тебя удалось наконец-то. женщина. Легион 9 Минервия. Да. У меня есть а. такая легион. Да. Ну не но... а там, смотри, уже на север Испании пришли. А, ну да, наверное. Гогорта Эвокатов. Ну вот это самое мощное. Не, это.. Ну, это ветераны, короче. типа Переименованные. Так, а где у меня еще библиотека есть? Я хотел бы еще построить. Так, вообще надо перестроить, короче, здания. Некоторые. Чтоб можно было жратву побольше займить. Это а то жратвы жратвы у нас... Побольше. Жратвы побольше. у нас вообще нет. Так, вот где-то взять. Где так, а в Белозе... горизонт 7 отрядов. Блин. Наверное, наемников придется брать. Ну ладно, подойдут еще армию на наемников. это у вас? Я был двумя стаками. Сыны медведя, господи. Так, пересекаем границу. При ценах здание помойки <связывается> да? <связывается> да. здание помойки есть такое о, отлично, культура увеличивается а, а каким блоком да, культура тут, тут появилась вообще? Где? в ольвии где а, <связывается> это? это возле, возле черного моря Моя культура? Нам? Там она не может быть Там есть латинская культура Ну я не могу увидеть Наверное, не знаю Странно Да Очень это странно Подозрительно, да? Подозрительно На самом деле там мой засадный легион сидит ждет пока придешь <laughs> и атакует и убьет твою как царица и мы просто такие а ага, мы были не ваши друзья на самом деле мы были против вас Так, ну, да, конечно иметь там разослась как как как муравьи в муравейнике Возможно. Такс Так кто еще, блин, прокачался в заколебали? Плохо когда много легион. Так, наше, наше влияние в Сенате что-то как-то не очень хорошее. Надо бы повысить влияние. Нет, мой разведчик умер. Стой, Нет. Твой. Что ты че, фигня? мой разведчик. Винам ты че... Это не я был. То, конечно. разведчик сдох, а ты? Ой, умер то есть Так, я думаю, мне добивать мастерников или нет? Или подождать, чтобы порядок улучшился еще на 20 пунктов Ну, пожалуй, посижу еще в городе Да, торопиться Нам некуда торопиться Курим табак Курим табак, да О, да о да Да почему тут порядок ухудшается? Что не так? Вот объясните вам. Вам жена не дала или что? Самое странное объяснение того, почему не сделал человек что-то Жена не дала Не хочешь работать? Так Ладно. Ой, что построить-то? Сотню построим. Наверное. Да. Общий общем, предыдущий увеличивается. Я думаю, это был прозумный. И рост заход еще. Вдобавок. Доход повышается. Да, строим. Сотню. Интересно, что за армию у цену. Ну, правь, не знаю, там, каким разведчик. Да, у меня скоро районы подойдет. О, так у Мерли там стак стоит. У них в столице. Угу. Да уж. Я удобно, ой. но вижу, что там конницы много. Отлично, 9 а. войска вот, вот, у вас. У них, видимо, колесницы ой, колесницы и конницы. Верно. Сорян, у меня игра прикрылась немножко. Ну да uh, ладно, uh, Надеюсь, у меня релайв не слетел. Так ну блин, надо еще нанес этих бичей. Бичеганов Блин. Еще 4 раз на ему. там стоит, короче, столица. Митинги устраивают. Не спланированный митинг арестовать всех. Да. Стипная арда? Чегась уже тогда было арда. Вы че прикалываетесь? Откуда? Что? Опять он напал армии. Откуда Лазитан от армии внезапно появляется? Ты напал. Напал, но теперь он походу напал на меня по Испании. Я не понимаю, где это находится город. Это где город находится? Таос, это же не Испания. Да я не знаю, где у меня только показывает. два человека стоящих. Где находится ты? Это возле Масали. Там, где 20 рядов. А, ну да, я смотрю, у меня тут легион присоединился, типа. Откуда он тут взялся? О, так он напал на марш который отряд. Не, Что, ну, он то в городе находится, тут нет. Это, это он на город напал, а не на отряд. Да? Гор ну, отряд находится в городе. А, ну вообще странно как-то. Ну ладно. Ну, в смысле странно? Какая разница? У тебя хоть там быстро нашли, на быстро не на быстро. Если в городе, то он не, не можешь попасть в, осаду, в засаду внезапно. Пришли такие, да? После похода в город и тут внезапно в засаду всех домов нападает. Люди. Засада. Это засада. В нашем городе засада устроена. Это было бы очень странно. Мы не видим, что у нас в домах, оказывается враги сидят. Или на улице стоят враги просто. Знаешь, такая как будет типа, такой отряд, там такая баба, которая командует армией <сOR> <Внезапно>. <сOR> <сOR> <сOR> так, с одной стороны ну тут у меня есть претарианская гвардия но она, прямо скажем не раскачанная, нифига а у него, я так понял, опять какие-то мощные есть рукопашники, которые будут драться, дай бог ну и конец, конечно же, бежит наемный. Он их обожает. Наемников <laughs> можно убивать. Вообще похую Абсолютно. Ну, тут не, вы, не выиграть конечно. Ну, я думаю, да, тут не выиграть все равно. Жаль, команда еще с, секс, секс то. Сула. <laughs> Да, больше он не будет устраивать секс на поле боя. Будет ужаснее. Ему отрежет его. Конец. Отлично влетели. О нет, засада врага, какой позор. Просто не спол Да. Просто отличные кавалерия. Супер мощные. Супер мощные, супер А как ты хотел? Как тебе такое, Илон Маск? Мощные кавалерии, ректора ничего не сделал. Что, давайте подходите, я специально отстал. А, нихрена не хитрые, они кидают копья. Ну пусть кидают. Но они сейчас начнут наверное, убивать этих третарианцев. Да, куда вы побежали? Я вас послал назад, они а вперед пошли. Ладно, пофигу, хотя нет, назад, назад, в задницу эти копья, нет. больше не будет небольшой больше не будет секс сексом заниматься <свят> <свят> <свят> вообще-то они прям прям как надо влетели как не надо было Наши остались без снаряжения. Ну команда еще стреляет. Там просто так месиво. Пытается пройти, подраться быстрее. Хотим подраться. Выпустили новую игру Римпатулар. Хотим подраться. Как, не знаю, кокосы какие-то. Как мухи. Позы. Как мухи на камне. Да. похоже. Ну скорее на игру. Не, погоди, это я хочу посмотреть. Абисил. Ну. <связь> Тут, кстати, у британцев есть э, холостом, можно их пить. Начинает лучше драться. Позадь. За ударик холостом. Это наверное Позадите. за крат может там не знаю стреляет. Но, начинает нормально драться. За Родину. Сразу <связь> за, за Рим. Да, за за Юлию. Че может выиграем еще? Ну, вообще, кстати, тут нормально, Они прям зажали их, Они прям так стали очень хорошо. Ну, нет, мне кажется. Ну, вообще, быть. вполне, я думаю, даже реально большая вероятность Я думал, он просто начнет вокруг мансовать, с трех сторон нападать, он с одной напал. Латон сейчас... еще обстреливают. Я его еще, да, так очень хорошо обстреливаю. Остались без снаряжения. Да, бывает. Снаряжение да. заканчивается иногда, значит. Ну пусть бегают за, за боеприпасами. Можно долго их поставить с боеприпасами. Так, давайте этих прачников пошлем отсюда. А, пацаны быстрее сваливаем в Испанию. Почти не Сейчас мои легионы да, еще подойдут с двух сторон. Сейчас накидайтесь свои, вы своих камней. Будете их жрать потом. Вас <laughs> римниц заставит. Сейчас мы их вознаградим за их успехи. Ну, будут жрать свои камни. Да. И... Или мы выбьем, выбьем им зубы. Именно так. Сейчас мы это сделаем, пойдем с двух сторон. Не, при транс прям подрячком держится, смотрю. Не то, что легионеры. Бодрячком встал утром. Бодрячком у них стоит. Давайте хлыстом еще раз встал. Еще, еще раз их хлыстом сейчас ударяем Просто драться в тройне лучше. Сейчас 3 секунды, 2, 1. Давайте. Делитесь лучше. Так, ну что, ребят, как он там живется? Нормально? Всё, хотим... Мы не хотим умирать. Сейчас на вас там 4К горд легионеров нападет. Сзади. А, ну тут все уже должен выиграть, после <laughs> После такого должен выиграть. Наши yeah. остались без снаряжения. Они, конечно, все очень сильно устали, но сейчас у меня тут тоже, кстати, есть... О, он еще такой... А, смотрите, мы знаем, что вы пакуете сзади. А. Ну, и так не спасет. Они там опять пытаются партисменты с их бою. Блин, тут поставить. Всех просто разом. Да, тут было бы, кстати, реально хорошо. Ну, кстати, в у меня есть теперь здание. А, нет, там, когда строишь сотню типа укрепление такое а баллисты угу. появляются ну, смотри. На наши остались без снаряжения это классная штука в этой битве было бы да возможно баллисты бы вообще-то зарешала бы <laughs> чек 500 там убил баллисты угу. ну тут тупо да притариан сейчас так удачно зашли наши остались без снаряжения ну давай же Сражайтесь, давайте. Ну а тут все, ты сжимаешь их и все, с двух сторон просто. А, ну подводи там еще этих Лепсов. Да, кстати, Лепс что-то отдыхает, надо было в первую Не очередь отправлять. Ну и да, тоже можно. Умирайте, ребята. Будачков почти умирает Наша основная задача. вперед Вот как прес кого-то убил. Ну-ка, психология. Посмотреть, реально заплепсят, как они дерутся. Буаат. О, нет. Ты что-то щитом просто ногой там кинают как так как ваути мне все нравится умирать заметили кстати в первых рейтах берутся их упустили давайте берите чуваки извлекайте можно опять с лить, литьми побить О, плепс, ну, чувство, нет, ему все его гнали, но Мы два отряда плепсов убили 7 человек прогрессы Вместе только убили 7 человек Ладно, подводим всю армию Ну, смотри, не так что они легко о, ну, то есть там же, же подходит к, к краю карты Мигилы Сейчас отступят По-любому, смотри, вот они начали драться с ней А, нет дерутся лучше, чем Профессиональные солдаты Наши ряды куда? Нет Стри человека убили всего лишь это новая разработка Рима, супер солдат. Нет! сваливай быстрее, нам пращики дали без делей. Столько да, бежали нет. за них и в итоге он Такой брачивается за чувак. О, нет. Еще охренеть. Я на эту тему не подписывался. Ну, вообще-то я смотрю не так долго. Смотри-ка, он хорошо делается. Надо командующего и главное убить. Он там уже много людей потерял, но он все никак не сдается. А кто у него командующий? Затанская знать вон, 60 человек осталось. 56 вроде даже. Да, уже 56. Ну, в общем-то, я не знаю, Лузиталу вот, надо дать э, премию Дарвина, блин, за их отличную войну. Это последние эти... Последние... Короче, смертью. Да. Короче, смертью. Давайте, включаем еще холосты, сейчас просто будут фигачить. Давайте-давайте-давайте драться к последнему Э, куда вы собрались, Левис Левисы сос походу Соснули, да Там, сзади подходят уже и их прачники Пошлем еще один надряд, пускай гоняет Может, что стону вообще надеяться? На победу Наши остались без снаряжения Ну, Но они нормально дерутся, они так-то очень много вырезают У меня, например, притрианцев осталось очень мало. Ну да. Их прям вообще хорошо помесили. Ну они сами поубивали уже по 200-300 человек. Нормально. Наши бегут ну, да. с поля боя. Наши бегут с поля боя. Ты, офигасе, ты легионеров отправил на этих? Ну а кого еще? Это там все умрут, пока добегут. Больше некого отправлять, к сожалению нет куда, куда вы убегаете Какая карта опять сейчас опять один регион разыгрывает просто ну там уже в принципе да гг уже все начинает убегать в массу а, сваливаем быстрей давайте хрустами опять себе бейте по заднице давайте лучше драться ну, смотри-ка, легионеры некоторые Я начали отступать. Какой позор! Но тут все равно, мне парень, но это не твоя война. Ты умрешь. Да, сначала мы давайте убьем его команду еще. Я бы не хотел, чтобы он убегал. А поступают так. Они просто через очередь проходят, кому повезет. Кто выживет, так нет. он голова такая, Проходим следующий. Ну ладно, не получилось пить команду, еще очень жаль. Как он убежал? Первая победа, в принципе. Ну, вообще-то нормальная победа, я бы сказал. 370 человек убили, фига себе. Да, 397. Я бы сказал, это героическая победа. Ну да. В принципе, можно было бы сказать и так. У него вон эти мечники самые сверху, которые. Они, конечно, много нарубили. Но по 400 человек там убили. Легионируйте. Да. Притарианцы. Притарианцы. Да, точнее. Ну это топ, почему? из best of за best, как говорится. Нет, да. нет, да. это... Не, эти да. конечно, проиграл бы, скорее всего. Да. Как он стал, почему, почему он не добивал? Казал, отдыхай, типа. А, ну кстати, вообще-то умер у него командующий. У него остался только один отряд врачников. Удачи. Добиться успехов. Это который вот как раз краю карту бегал. вышел. Ародос, сиди в жопу. Что он пытается понять? Значит, ну, только какой-то диалог был, ну ладно. Метеорий. Метеорий, столица. Столица Метеорий, столица. Да. Мне написали, что плюс 5 к верности всех партий. Да дело в том, что у меня риск 0% уже весит десятых десяток. Вот. У меня нету никаких восставших. Теперь. Потому что я теперь Империи могу отдавать свои условия. Так, минус еще один отряд врага. Захватили Бриганти. Так, можно, кстати, на этом закончить серию. по Да, уже можно заканчиваться. Но, блин, дело в том, что у меня опять этот сраный лайф. Из-за того, что я скрывал игру, он теперь работает как попал, я не могу выключить запись. Мне придется сохраниться и выйти. Нет. Так, я высадился у этих уви Ладно, закончен на этом серию. будет осадок прямо лутона. Будем ну, атаковать вот. его. Надеюсь, вам понравилось это видео. А надеюсь. Ты, ты надеюсь. не надеешься? Я надеюсь. Может, ты нет? Да, тебе дай хер снежки. <соценно> не понравилось это и нормально. <соценно> да, в общем. В общем, да. Всем пока. Удачи. Удачи. Блять, <соценно> я не могу выключить видео. Релайф Хули Не, он ну, нормально записано, блин Он как-то захватывает видео По конченному Не хочет Но, честно говоря, разницы Вообще не заметил ну, Единственное, да, что только Эта программа GeForce Experience Поудобнее, чем Релайф Релайф, блин, работает как чужо. Там бы бы делали. <life> ладно, придется быть вообще. Хотя я не знаю. Я сохранил уже. Сейчас подожди. Не выходи. Я просто могу релайф А. Окей. Эй, блин, у меня видео походу не записалось. Ну ладно. Да. Потому что релайф выключился. Так, да, мне похер вообще, можно ничего не скидывать, абсолютно похуй. Не, ну ладно, можешь в принципе скинуть, да. Там была красивая серия, поэтому, конечно, печально не тереть будет. Никто не будет задаваться вопросом Даже если я не выпущу одну Да, если даже не выпущу одну Все будет плохо Блять. Че он не включается и не включается теперь Родион Снять задачу да Так, ладно, все, Включил. Включил я этот Родион, Не ебаная. Так, ну возьмёшь сейчас теперь записываться? Ну, наверное. Зачем ты тогда радио включаешься? Не знаю, будешь что выключить. Ебать. А, мне показалось. Я думал, что моему полководцу уже 83 года. Морзолось. Средний возраст. Моему... Ну, вообще столько... вообще столько людей не жили, на самом деле, ты пиздешь полно в игре. Ну, что, мой правитель прожил, значит, 73 года прожил.